Ближе всего это эпоха мировой войны, я думаю, не до и не после. И вы можете называть ее по-разному, но она все равно диктует совсем другие отношения, другие риски, другие ставки. Потом сейчас идет две, если хотите, две военные операции э, или два театра военных действий. Это тоже похоже на момент Второй мировой войны, когда Япония открыла, так сказать, свой, свой второй фронт. А если бы тогда, не сравнивая, конечно, людей и обстоятельства, но если бы Гитлер не сделал глупости и не объявил войну Америки то было бы как бы две разных войны. И так и тут. Есть то, что происходит в Украине, а есть то, что происходит с Россией. И, если честно, меня при прочих равных, при всех уже сделанных оценках этой ошибки 24 февраля, меня волнует Россия сейчас. Меня тоже. Удар, нанесенный по России, не остановится с перемирием в Украине. И он долгодействующий. Он будет даже, я думаю, усиливаться. И люди его почувствуют через... довольно скоро, но еще не завтра. К лету примерно начнут чувствовать. А вы... К лету, во-первых, все, что вы видите сейчас будет возрастет в разы больше, в разы инфляция, вымывание прескуранта, оставшиеся пойдет, цены пойдут в рост и мы не можем прогнозировать эти цены. Бессмысленно сейчас вот нам с вами пытаться их представить. Мы не знаем, что будет с рублем, Но тоже понятно, что ничего хорошего. И вот это поразительное для меня э, э, сказать, пренебрежение в принятии решений, пренебрежение резервами Центробанка, я просто ничего не понимаю. Я, вот, я ничего хорошего не ждал, но, честно говоря, я не ждал такого, такой безответственности нашего руководства по поводу... Основных резервов, честно говоря, Давай. решения принимались таким образом, что исключали не только экспертное мнение об этом, даже и говорить смешно, а какое-то ответственное консультирование. Ну, мы видели Совет Безопасности и его трансляцию. Это что можно назвать обсуждением? Известно. Человек может контролировать одновременно 4-5 факторов. Это известно. И то в спокойной обстановке. Я думаю, что Путин просто зевнул этот фактор, а ему не, обр... не решились по тем или иным причинам указать на этот фактор как на ключевой, потому что свифт... Это неприятно, это очень неприятно. Но это не то же самое, что, простите, речь идет о конфискации. Средств примерно на около триллиона. И что? Это нельзя компенсировать. Свифт можно, а это нельзя. Мы же слышали, каждый день официальные СМИ сообщали, что что-то еще переведено, еще переведено, то в юане, то в золото. У меня тоже было абсолютное ощущение, что этот-то вопрос решен. Он, так сказать, относится к тем, которые можно решать заранее. Вот катастрофа процедуры принятия решений. Конечно, главная катастрофа – это объявление начала этой спецоперации, но... а это сопутствующая катастрофа. И, ну, вы знаете, это примерно так же, как лето 41-го года. Мы сейчас где-то здесь. Просто давайте ясно понимать, независимо от моральной оценки украинской операции, с моей точки зрения там все омерзительно, на нас идет танк. Хороший, сильный, крепкий танк. Ты можешь ему говорить, что ты морально, морально осуждаешь то и это. Это не имеет никакого значения под угрозой России, российская безопасность. И поэтому я выделяю этот театр военных действий, ставлю его на первое место. Мне кажется... На нем надо сфокусироваться. А во втором случае, конечно, надо искать перемирие. Но это уже другой вопрос. Другой, это второй вопрос в каком-то смысле для нас. С точки зрения тех, кто на Западе ведет эту, развивает эту стратегию, может быть, перехватив ее у нас, кстати, но я не хочу сейчас возвращаться в прошлое, они загоняли Россию в мышеловку. Путина. Путина, с их точки зрения. Их интересует Путин. Вот они ловили Путина на Украину. И поймали. И вы думаете, теперь они отпустят? Нет. Ни при каких условиях перемирия. Имейте в виду, вы это увидите. А вот, перемирие будет. Они отпустят. Россию не отпустят. Конечно, Европа не заинтересована в совсем радикальных действиях, не готова принести себя в жертву задачи изоляции России. Она не так мыслит, не так устроена, а Штаты устроены так. И я думаю, что они не будут сильно щадить Европу и, во всяком случае, устраивать такую сделку. Зачем? Я не вижу у них большой, так сказать, большого интереса к компромиссу. Понимаете, они слишком долго к этому шли. Еще раз, я не конспиролог, но, конечно, они не хотят, чтобы урегулирование вернуло как бы, Путина в прежнее положение. Или вариант прежнего положения. У них фиксация на Путине. Они не готовы обсуждать, что такое Россия, сколько там народу, сколько тут людей, и не будут. А, поэтому я предлагаю рассматривать вот этот, э, этот фронт отдельно, а -а -а. не смягчит э, Штаты. Они будут искать разные варианты, они, может быть, даже пойдут на некоторое повышение цен у себя, некоторое, и... Точно вам скажу, что до выборов промежуточных этого года не ждите никаких уступок от Соединенных Штатов. Им нужна эта война. Байдену нужна война, чтобы партия переизбралась. И для него это просто очень важно, это не шутка. Поэтому я думаю, что будет как-то так. В следующем году, возможно, Возможно, будут какие-то сделки, но для этого, вообще-то говоря, Кремлю надо сосредоточиться на главной цели. Я все время не понимал, почему они не хотят обсуждать санкции, а хотят обсуждать эту несчастную инфраструктуру НАТО, которая, в общем-то говоря, маловажна в сравнении с санкциями и наносит нам меньше ущерб. Придется обсуждать это понимание, я надеюсь, придет и к Путину. Вот. Кто бы там не зевнул эту проблему. Вы знаете, это в войне такие вещи бывают часто. Вот в том же 1941 году, как хорошо известно, одна из армий зевнула вопрос о русских морозах и необходимости морозоустойчивой смазки и погорела на этом. Вот. Так что э, зевнули, зевнули. Теперь надо выходить. Украина, у нас много, я вот тут был на каких-то, на паре тройки каких-то брейнстормингов, э, организованных около властными кругами. Я был потрясен, потому что они все время думают об Украине, они обсуждают Украину. Украина не является предметом, значимой для Соединенных Штатов сделки. Что будет с Украиной? Ну, они бросят потом сколько-то миллиардов на восстановление и опять-таки снимут с этого какую-то маржу. Но их не волнует сейчас. Если мы все дальше заходим в Украину, не зная, как выходить, то их это устраивает. Я не вижу здесь, здесь только перемирие на тех или иных условиях. Да, вот история вторая. История. Я, понимаете, я не хочу это все объединять. На самом деле есть две. Вот и основная, мне кажется, та, которая идет у России, запад. обида. Ужасная, мы же видим эту обиду на Запад. Она какая-то, ну, ненормальная, она чрезмерная обида. Она видна в его высказываниях. И, наконец, Украина. Украина это вот, понимаете, это какое-то ожерелье королевы. Вот Украина стала какой-то невероятной ценностью. Это вообще издавна идет. Это вообще, я наблюдал, как это начиналось еще в 90-е годы. Это иррациональный предмет. Украина вывел, ее вывели из ведения МИДа, между прочим, очень давно. Она стала в ведении администрации президента. И вот эти все люди, которые в Украине ему давали советы, рассказывали, как обстоят дела, исходя, естественно, из своих коммерческих интересов, вот. они добавляли в это дело э вот это безумие, потому что Украина стала э в каком-то смысле уравновесилась с Россией. Это же видно по, по его текстам. По его текстам анти-Россия. Ну какая анти -Россия? Украина, значит, какая, какая она может быть, анти, какой может быть анти России, Вот, и в итоге я не знаю, что в какой степени, в какой момент сработал там, где мы находимся. Теперь вопрос на самом деле, сможет он взять себя в руки или нет. А что вы подразумеваете под взять себя в руки? Давайте найти способ перемирия, конечно, пойти на перемирие. Сейчас те шесть условий, которые, насколько я понимаю, они выглядят убедительно, утечка украинская, они, конечно, неприемлемы для Киева. Ну, там это просто означает создание какой-то перестройка, создания другого государства. То есть каждый пункт требует изменений в Конституции. Сейчас на это ни Зеленский, конечно, не пойдет, не, я думаю, нация не пойдет, но через некоторое время для России желательно, честно говоря, любые условия выхода из этого дела. Мне кажется, что надо сосредоточиться на нейтральном статусе, потому что это, как бы, в общем, возможный пункт компромисса. И границы ДНР и ВНР, если честно, то для российского народа фиолетово будет эти две республики в тех границах, в которых они по факту находятся, или они займут всю территорию Донецкая и Луганская. Чем? Дело в том, что ведь с чем бы не согласился Киев, например, Крым, возьмем Крым, это важный, важная тема, признание вхождения Крыма в Россию, а оно ведь не обязывает ни к чему, Другие страны. Западные страны не признают этого. Я уверен, а зачем? Они будут держать здесь всех на крючке. Столько, сколько надо, какая, как говорится, запас карман не тянет. А потом нейтральный статус, да, это как бы вопрос Украины. Она может это внести в Конституцию, может, но это уже как бы для... Армии для вооруженных сил Украины а здесь возникает конфликт с гражданскими властями, и вполне возможен переворот. Там вот эта денацификация пресловутая – это вообще какой-то бред. Но в принципе, в принципе, Москва может сказать, что вот она денацифицировала там этими там Допустим, эти лаборатории, которые я не знаю, эти призрачные лаборатории, что в них было, я не знаю. Ну, пусть считают, что вот эта угроза устранена. Да, там еще наступательные вооружения. Это такой предмет. Ведь любое оружие, почти любое, кроме автомата, можно признать наступать. Есть разница между перемирием и миром. Подписав перемирие... Вы можете очень долго вести переговоры о мире. И да, перемирие, вообще-то говоря, и подписывается, на самом деле, обычно под давлением военных обстоятельств. Когда еще есть мысль, что можно что-то добавочно улучшить, свои условия, то их просто не подписывают. Пока Киев, вот Минские соглашения пока Киев не почувствовал, что идет крушение вообще украинских вооруженных сил в конце 2014 года, они не подписали бы, и, конечно, не подписали бы. Теперь, сегодня, я думаю, что если мы хотим получить гарантию на вечные времена, то мы должны вечно воевать. Мы должны быть готовы просто бесконечно воевать. Тогда мы входим в вариант Вьетнамской войны Соединенных Штатов, где, собственно говоря, они вели переговоры о мире. Большую часть войны они вели переговоры о мире с вьетнамцами. Вот. И большая часть погибших была именно в период ведения переговоров. Значит, Я думаю, что они вот эти символические вещи, типа... Русского языка они безумно раздражают, и, и они бессмысленны совершенно, потому что даже, я думаю, пророссийские политические силы будут говорить сейчас по-украински, поскольку не хотят, чтобы их уничтожили. А наступательное оружие Украины не решится просто остаться разоруженной вы можете себе это представить, после того, что сейчас происходит, кто бы решился, кто бы согласился, тогда это капитуляция. Для них это капитуляция. Они не пойдут на капитуляцию. То есть перемирия а... не будет? Нет, почему? Я думаю, что необходима как бы, утрамбовка взаимных претензий, позиций. И вообще лидер, который желает благо своей стране, может пойти на тяжелые условия перемирия, причем я сейчас не уточняю, лидер России или Украины. вот, Потому что нам, обеим странам, нужно выйти из этого ужаса. Дальше будет просто больший ужас. И большие беды и той, и другой стране. И той, и другой. Каждый... Понимаете, здесь какой, работает вот такой движок, как, знаете, детская игрушка «два медведя». Каждый следующий успех, в кавычках, военной Российской Федерации, там, продвижение, будет вызывать новую ярость, вспышки ярости на Западе, причем общественной ярости. И будет требовать, они будет общество будет требовать более жестоких действий в отношении России. То есть мы здесь... Здесь невозможна победа, понимаете? Здесь нет. Что, что может быть победой? Оккупация Украины? Вроде Москва сказала, что она к этому не стремится. Тогда что? Ну, тогда надо, как говорится, объявить по, победу по очкам и подписывать перемирь. решение по Крыму было, ну, принято в колебаниях, известно, и не единогласно в Совете Безопасности Российском. Вот, были а разные кто был мнения. против Совете Безопасности? Можно избавьте меня от этого вопроса, я на него не отвечу. Но известно, что у Путина было две бумаги. До последнего момента две бумаги в кармане. Вот... Он решил сыграть азартно и сыграл. А тогда, ведь фактически он потерял после этого контроль за украинской политикой. Там же все украинские политики, я хорошо это знаю, стояли в очередь, как бы в кремлевскую приемную после бегства Януковича. Не было, по-моему, ни одного, кто бы не имел связей прямых с российской администрацией. То есть Путин был бы действительно арбитром украинских выборов. Но, в общем, все это пошло псу под хвост. Он втянулся в гражданскую... Опять-таки, украинцы не любят это признавать, но была реальная гражданская война. И Путин втянул... После 2 мая Путин дал отмашку. Он не отдал приказ, он дал отмашку. И вот пошли эти батальоны добровольцев разного типа, от лимоновцев до губернаторских каких-то отрядов, казаки, чеченские формирования. А потом, когда выяснилось, что это так войны не ведут, и они будут разбиты, даже слабыми тогда украинскими силами, Путину пришлось сдать приказ, да, И мы видели уже с конца лета, это уже были не добровольцы, это были реальные регулярные войска. Я до, до 24 февраля был на стороне Путина. Я считал, что создана очень, так сказать, очень жесткая ситуация для начала переговоров. Но не с Украиной, конечно, а с, со Штатами. И у нас есть о чем вести переговоры. И, так сказать, фактически Кремль сжег эту возможность. Вот чем дело. Теперь долго-долго не будет никаких переговоров по безопасности России в Европе. Я не понимаю этого. Мы просто сожгли... Собственный актив бесплатно, как говорится, как знаменитые два ковбоя, да. Поэтому теперь я думаю, что уже в статье Путина про Украину там война прослеживается. Считаю, что мы уже год, год находимся в состоянии находились в состоянии предвойны. Первый такт ее был весной прошлого года, когда Байден обхамил Путина, и после этого совершенно нешуточно были приведены войска на границе Украины, и, собственно говоря, тогда был сформирован первый КУАК. Первый кулак, вторжения был сформирован. Более того, я абсолютно уверен, судя по тому, что штаты, насколько штаты контролировали информацию из нашего генштаба, что тогда уже был назначен день и час. Где-то в марте-апреле, не знаю когда. Без этого Байден бы не позвонил. Я абсолютно... И без этого не было бы встречи в Женеве. А их просто перемещениями войск как таковыми их не напугать. Они сами это умеют делать. Вот. Нет, было, видимо, принято предварительное решение о Дне Х. Оно им было известно. Все, что они могли узнать, соответствовало этой информации. И тогда Байден решил, что война в Европе ему не нужна. Вот. А потом они хорошо подумали. Я думаю, дальше вот, и если это как бы не касается нынешнего предмета, но моя точка зрения в том, что мы теперь все время будем находиться в атмосфере вот этой бринкманшип на грани войны мы будем все время, даже после подписания перемирия, очень разные, не только э, Запад, так сказать, и Восток, как мы сейчас думаем, а многие другие страны э, будут так решать э, свои вопросы. И когда вот этот никуда не этот страх э, внезапного ядерного удара, а он есть, страх есть, независимо от того, будет он, планироваться или нет. Моя точка зрения, что сейчас по меньшей мере несколько стран в мире достали из своих сейфов запылившихся э, атомные проекты, атомную документацию. Мы примерно знаем, в каких странах она готова полностью, фактически до «под ключ», как говорится, да, в том числе на Востоке, у восточных рубежей нашей Родины. Вы имеете в виду Иран? Нет, какой там Иран? Иран сейчас будет радостно, выйдет на рынок и будет занимать наш, наше место, будет продавать нефть. У меня здесь нет сомнений. Нет ст страны, которые... Какие страны? Ну, страны типа, скажем, типа Японии. Типа, Тайване там уже просто готовы, понимаете? Надо ясно понимать, что у них полностью готова э, документация инженерная, проектная по этим вопросам. И, видимо, ряд других. Потому что никто не захочет, <laughs> никто не захочет, э, так сказать, ждать, пока что-то случится. Э, вот. Но это другой вопрос. Мы внутри вот этой вот... Мировой, на самом деле, я думаю, что в каком-то смысле это, она идет, эта третья мировая, просто она разделилась на рукава, есть, есть военные операции в Украине, есть э, не военные пока, но в принципе подходящие грани военных операций против России. Э, и то, и другое. Э, не надо рассматривать только с психологической точки зрения, все уже случилось. Ну, я думаю, что в Генштабе есть разные планы. И в каком-то смысле в этом, как в таковом, нет ничего особенного. Генштаб разрабатывает разные планы. План по Крыму явно, судя по исполнению, был готов до 2014 года заранее. Вы говорите просто уже о других войнах. О других войнах, и там уже санкциями не обойдется. Но давайте посмотрим на ресурсы. Каким образом Россия может замахнуться на передел глобального мероприятка. Передел. Вот, вот это ключевое слово. Изменение уже идет. Сдвиг в меропорядке уже идет, но ведь он не в пользу слабых. Вот в чем дело. Такие сдвиги, такие лавины, да, лавину запустить можно, ее трудно контролировать. Я не знаю, что может делать Россия, которая, я как бы повторяю свой постоянный тезис о системе РФ, что она недостроила государственность, она недостроила политическую нацию, она заменила все недостроенное вставками, взятыми из глобализации. Сейчас эти вставки вынимают, понимаете, вот мы смотрим, а их вынимают просто, потому что они с другой стороны вынимаются, они, мы их не можем удержать. Каким образом мы теперь можем пойти дальше? Куда? Куда? Ведь даже господин Лукашенко очень внимательно контролирует ту линию, за которую нас не пускает. Да, используйте белорусские дороги, он здесь не может остановить, у него сил нет остановить, но он не хочет идти дальше. И не пойдет дальше, мы хорошо, как говорится, его знаем. Могут тоже, много же это обсуждается, что есть одна сверхдержава, которая может пойти дальше, и у нее есть тоже в этом прямой интерес. Это Китайская Народная Республика, которая таким образом, во-первых, может сделать Россию в каком-то смысле ну, скажем так, своим сырьевым поставщиком, а потеряв контракты даже со временем в Европе, то есть, по сути дела, «Газпром» станет единственным, куда поставлять – это в Китай. Соответственно, Китай сможет требовать совершенно другие цены и условия. И плюс Китай сам хочет решить свои проблемы с Тайванем. И, в общем, миропорядок, при котором Россия плюс Китай против всего остального мира, это все-таки не то же самое, что Россия против всего мира. И Китай может со временем заменить не сразу, но и часть производств и поставок. И, собственно, в отличие от России, как я понимаю, у Китая технологии на высоком уровне тоже развиты. Вот, вот что вы можете про такую конфигурацию Вы знаете, много случаев, когда Китай делился бы своими технологиями, даже если он их коммуниздил у западных стран. Делился нет, но Huawei они с радостью нам будут поставлять. И условно продавать это все за дешевый газ. Нет, все, конечно, теперь они решают, по каким ценам, как говорится, нам помогать. И за что именно. У китайцев, у китайской культуры есть два важных понятия, выражаемых одним иероглифом – «ли». Это, и Этот слог входит в два соответственных русских слова – «дисциплина» и «лишнее». Китайцы никогда не предъявляют каких-то неограниченных амбиций, даже в эпоху Мао они, зачем им другой миропорядок, им нужен этот миропорядок, они извлекают из него выгоду, такую выгоду, которую больше никто не извлекает уже. Поэтому, конечно, они не пойдут за нашими визионерами, которые хотят значит, нарисовать другой земной шар. Они, и более того, они и нас не пустят. Во-вторых, Средняя Азия, не забывайте, что Средняя Азия совершенно не пойдет за нами в какие-то, в наш русский мир, как говорится. А Китай не пустит, Китай не пустит, они будут решать этот вопрос с Турцией, но они договорятся с турками, а не с нами. Вот чем проблема, мы теряем договорные позиции, превращаясь в такую безудержную силу, которая с красными глазами несется куда-то, не зная куда. Это абсолютно не китайская идея. Да, конечно, Тайвань они заберут однажды, однажды когда выберут момент. Но сейчас. Да, а зачем? Они выберут момент, я не знаю. Может быть, они, они сами решат. Есть правило. Никогда нельзя ввязываться... Войну не в том месте, которое выбрал, и не в тот момент, который ты выбрал. Вот Они не будут так. У них, тай, у них ограниченные задачи. Тайвань, острова э, в Индийском океане какие-то, которые с нашей старой, с точки зрения вообще, как говорится... Ну, это жизни спасли да, но это же жизнеспособная модель, вот если мы говорим... Мы им не нужны, понимаете, мы им для этого вообще не нужны. Может быть, да, подстраховать их, когда будут брать Тайвань, ну, может быть, да. А вообще-то говоря, Китай не союзник никому, никому в мире.